Все мы уже там побывали. Партнерская программа при, при, предполагает активную работу партнеров всей команды. Активную работу предполагает. Но у нас есть люди, которые не могут приглашать, я уже говорил об этом, да, или теряются, или не могут, как вот сейчас задал Сергей вопрос о том, что, э, что говорить людям. Для того, чтобы людей, человека пригласить, ему нужно конкретика, дать конкретный ответ, дать кон ответить на конкретные вопросы, и тогда человек понимает решение, работать ему или нет. Так вот, вертушка, я всегда говорил с самого начала, это объединение, первое направление, объединить людей, всех людей объединить, и дать возможность этим людям свои деньги увеличить. 16 раз. Но, когда мы начали работать, практика показала, что у нас... 90% людей это неактивные, которые сидят, ждут у экрана, смотрят, где их место находится и вообще не работать не приглашают. И естественно 20% людей, они очень, те кто активно работал, им очень тяжело и выплаты у нас стали удаляться за счет расширения юбки. Вот этой, да? И медленно идут выплаты и пошли тормоза. Поэтому мы и решили пересмотреть немного э, сам этот маркетинг. Сделать не обрезание юбки, а скажем так, вот проплатилось у нас, ну будем говорить так, 60 человек, да, получили выпад, и мы начинаем опять. Этих же людей снова заводим в систему, систему, мнение людей разделилось. В каком направлении? Многие говорят такую фразу, что я человека пригласил, я активно работаю, я буду строить свою структуру в степени самостоятельно. Ну, завожу, завожу людей в вертушку. Через вертушку здесь мы создаем команду, а человек будет своих людей заводить в вертушку и расправлять их в степиуме. Я же предложил, какую я схему предлагал, предлагаю, каждому партнеру ставить по два человека. Собственно, это и была идея вертушки объединить людей. Но не умеет человек, допустим, объяснить маркетинг рассказать что то как-то. Он здесь свои деньги увеличил и вошел в степиум. И идет в команде. По всему дают два человека. И вот так мы эту идея распределяем деньги. Теперь смотрите. Сейчас я вам покажу схемку, которую я показывал с самого начала. Чтобы было понятно. Я немножко коснусь сейчас цепи, а потом мы вернемся к нашему к нашей вертушке, как мы будем дальше работать, чтобы было понятно сегодня. Вот смотрите. Вот есть у нас такая табличка, да? По маркетингу каждый приглашает по два человека, и человек деньги в основном в линейке по бинару, по бинару, что такое бинар, чтобы было понятно. Есть линейный маркетинг, есть бинарный маркетинг. По бинару, если вы не пригласили никого, я просто показываю схему, да, как бы вот бинар. Неважно, кто здесь стоит. Если человек Никого не приглашает, я по своей ссылке буду регистрировать людей, всех людей. То у меня слева направо, вот так вот будет заполняться бинар. То есть все люди по моей ссылке, я по линейке получаю с каждого по 0.01. И потом Ой, эти... А, стоп, я извиняюсь, это моя вина, экран не включил. Так, видно экран, да? Да, видно. Видно, да? Значит, положим. смотрите, что такое линейный бинарный маркетинг. Вот я, допустим, активно работаю, или не я, и любой партнер, который начал активно работать, и по своей реферальной ссылке я буду ставить в линейку 10, 20, 15 человек, и каждый человек будет слева направо в страницу как заполнять бинар. И эти люди, к которым, допустим, по моей ссылке зашли, у них тоже прилетят, Это называется перелив. От, от, от, от активного партнера, этот человек получает уже перелив. Потом сюда переливом два человека, получил три-четыре. И дальше я активно. Потом я уже этих людей, здесь, скажем, активно человек начал работать, и он перелив, он ставит своих людей вниз туда. И что получается? А этот человек, допустим, неактивен, а ему пришел перелив. Он номер один получил. Это тоже неактивный человек. И все, пошли тормоза. Вот здесь пошли тормоза. А активные партнеры начали сами по себе строить, и будет так, как в любой стихевой компании. Ту схему, которую я предложил, то есть, вот каждому человеку ставить по два. Вот когда показывают человеку, любому человеку, да, начинающему, эту таблицу, да, новичку, он говорит, да, конечно, в жизни так не бывает, что, допустим, два человека, я, я допустим, приглашу двоих, а они пригласят двоих или нет, и пойдет стопа. Вот поэтому мы пришли к такому смыслу, чтобы собрать здесь команду вертушки, тех людей, это большое количество людей у нас, которые не умеют приглашать, либо заняты чем-то, либо не хотят, но каждому партнеру мы будем ставить по два человека. И когда идем четко по этой схеме, то смотрите, вот эта сумма плюс вот эта сумма, это очень серьезные деньги. Их можно, юбка здесь небольшая, всего 64 человека надо, для того, чтобы получить приличную сумму денег, можете сейчас взять эту сумму и посчитать, сколько это будет в рублях, или в долларах, это не важно. Конечно, когда 5 человек будет, не, 2, не по 2 человека, а по 5 человек, эта сумма многократно увеличивается. Но, чтобы сделать такую юбку и каждому по 5 человек, мы будем очень и очень медленно к деньгам идти. Человек, когда долго стоит и не получает денег, он, конечно же, уже получает разочарование. То же самое, что мы сейчас стремимся сделать вертушки, вернуть в систему, когда каждый будет получать выплаты. Но об этом позже, как я обещал. Через Мэгдинг. Каждому мы так и начали ставить по два человека. И вот представьте себе, первые и последние, неважно кто, 64 человека, чтобы заработать такую сумму, у каждого 64 должно быть по 64. Это, ну, я считал, где-то 4 тысячи человек. Четыре тысячи человек, чтобы за каждый получал вот такую сумму. Значит, это не, такая большая, не такое большое количество людей. Здесь, смотрите, какое количество людей. 15 тысяч умножить на 15, чтобы заработать такие деньги. Это очень долгий путь. А здесь вот эти четыре тысячи человек. Мы в день закрывали по 20 человек да, площадку в день. Например, сейчас, при сейчас при новых обстоятельствах мы можем сделать как можно больше, чтобы было закрытие у нас. И две, и три площадки закрывалось и четыре. То есть где-то, если даже 20 человек в день, то сами понимаете, 300 человек в месяц. Ну, представьте себе, за полгода каждый человек из нас выйдет уже на такую сумму денег и будет идти до бесконечности. Дальше я что предложил по этой схеме? Мы не будем ставить в линейку людей, а каждому ставим по два, это понятно, да? Теперь, где это моя схемка? Вот смотрите, у каждого на один аккаунт два человека, и вот такая сумма выходит. Но, что мы делаем? Мы берем, вот ставим один аккаунт, и у каждого по два человека. И потом вставим людей, как сейчас я покажу вам эту схему, вставим людей, вот каждый берет себе еще по аккаунту именно вот здесь, в этой линейке. Потому что, смотрите, по маркетингу, когда вот с этих людей вы ничего не получаете, только с двоих по 0.01, а вот с нижнего ряда вы уже получаете по 0.05. 0.05 вы внесли и с каждого человека по 0.05 получаете. Поэтому я предложил такую схему. Каждый человек, каждый партнер ставит себе. В левое плечо один аккаунт, и в правое плечо еще один аккаунт. Для чего это сделано? Для того, чтобы... Возвращаемся к схеме. Для того, чтобы у вас ли... был один... Ваши три аккаунта, это ваш один кошелек, как один аккаунт работает. А в линейке у вас получится 6 человек. 6. В линейке получается 6. То есть, опять возвращаемся к схеме. То есть вот эту сумму, вот эту сумму, вы получите три раза одними и теми же действиями. Вот это было мое предложение. Плюс ко всему я предложил. Да, еще момент такой здесь. Смотрите, когда она начнет работать два аккаунта, здесь у вас два аккаунта, то вы же получаете с первой линии, со второй, с третьей, с четвертой, с пятой, с шестой. А потом все, вы только глубинные реинвестиции будете постоянно получать. Когда будет команда постоянно работать, то это тоже хорошие деньги, это пассивный доход, постоянно глубинные реинвестиции. О них я расскажу позже. Так вот, чтобы дальше продолжали получать, это же ваш аккаунт. Вот эти два аккаунта вам еще будут дополнительно приносить деньги. И причем они будут идти параллельно. Причем с этими же самыми людьми, которые стоят здесь, вот в этом треугольнике. да одни и те же люди. Вам будут приносить такой доход. То есть эта схема правильная, и я считаю, что это каждый человек выйдет на очень серьезные деньги. Не тот, кто активно, а кто неактивно, а именно все люди. Все, которые заходят в вертушку и заходят в степлю. Вот когда мне предложили, многие сети говорят, что это неправильно. Мы будем ставить и работать по своей схеме, то есть... Я активно работаю, я 10 человек пригласил, там 20 человек поставил себе в линейку. А остальные люди будут на последнее получать, те, кто не активно работает, те будут получать просто переливы. Люди будут получать по бинару, и переливов на всех не хватит, 100% не хватит. И по бинару вы получите, только вы можете найти даже до третьего бинара. Теперь следующее мое предложение. Когда меня команда выводит на деньги, то есть мы работаем все одной командой, да, каждому ставим по два, слева направо расставляем. И я выхожу на третий бинар, он такой же, как и первый, коротенький. Второй по двине, а третий такой же короткий. Но с третьего бинара вот эти деньги, четыре, четырех человек, замораживаются. А с этих твоих людей вы получаете по, тысячу, по, одной, по одному эфиру. Это где-то тысяча долларов. Вот как только я получаю первую, первые деньги с третьего бинара, я эти деньги, на эти деньги, беру людей из вертушки и спавлю их в степиум. Вот сюда, в линейку. На этих денег хватит на 16 человек. 8 человек лево плечо, 8 человек право плечо. Под вниз нижних партнеров, которые еще не успели даже никого поставить. Дальше. У меня же 3 таких аккаунта. Да? С этого аккаунта я еще 16 человек ставлю, с этого аккаунта еще 16 ставлю. Вниз. Просто проплачиваю людей. Которые только пришли, этим самым я помогаю команде, и эти деньги не выброшенные на ветер. Потому что они подвинут э, нижних, нижний ряд людей в, выше, и опять эти деньги к вам постоянно будут возвращаться. То есть новичков. То есть каждый человек может это сделать и завести в команду по 50, 48 человек. Да? Но я первый я выклад сделал, дальше мои партнеры двое то же самое делают, эти партнеры делают то же самое. И вот таким способом мы сделаем беспрерывный поток людей. Просто человек зашел в вертушку, мы ему подарили аккаунты с ну, степионы. Вот как бы это мое было предложение. Было, если будет. Теперь, кто-то из нас, я же не имею права диктовать да, и насильно заставлять людей делать то же самое, что делать буду я. Если человек, допустим, я не буду показывать здесь живые люди, не буду показывать просто любой аккаунт, любой человек с, говорит, я буду делать так работать как как бы по схеме как положено по маркетингу в первую линию ставить по себя людей не вопрос вот здесь у каждого человека видно 0 да? сколько человек заходит сколько у него в линейке приглашенных да? вот. а тут не видно это в линейке нужно посмотреть в кабинете у кого сколько приглашенных если человек начинает работать самостоятельно и ведет свою команду своим путем, то значит, мы освобождаемся от обязательства заполнять этому человеку людей с вертушки. То есть человек работает самостоятельно, и дай Бог, правильно ему правильно выбрал свой путь. Он будет брать активных людей и ставить их по своей ссылке, и будет строить самостоятельно свою команду. Я не показываю опять же на каждого человека, это может быть любой из нас, человек, который захотел самостоятельно идти своим путем. То есть мы уже ну, если на схеме показать, схематично, если человек, допустим, вот этот предположим человек, да, решил самостоятельно строить, то есть мы тогда уже с свертушки людей под него не ставим, а ставим под своих людей. Он, нас, он в принципе, как бы отошел от, от общей команды, и то это единственное, что ему нужно будет своим людям говорить честно, что он не будет иметь помощи от вертушки, а будет работать... Именно с ним в команде. Они будут приглашать активных людей, которые, с кем они дальше пойдут. Вот это мое предложение. К вам на обсуждение. Теперь по поводу... Это я почему вернулся к Сыпиуму, чтобы вам объяснить, для чего наша была вертушка сделана. Теперь по вертушке. Сейчас мы очень далеко ушли. Я же говорю, чтобы нам пропакеты и люди пошли, действительно не знают, как им объяснить. Но в 16 раз выплат это очень много. И для этого нужно создать большой поток людей, сюда, чтобы люди получали деньги. Но видите, как у нас, я еще раз повторюсь, 90% людей не активно работают, и поэтому пошли, если был так, как я первый раз говорил, если 300 человек, помните, да? напомню, мы ставим подарочное место и заполняем всей командой. То есть такую же площадочку мы заполняем всей командой. Если мы в день будем заполнять всей командой, а нас 320 человек пригласили по одному, то мы заполним сколько? 20 подарочных площадок в день. То есть 16 человек пошло на выплату. И тогда, да, тогда он все пошло вперед, люди видят выплату, все работает. Но поскольку один, два, три человека работает и заполняет за день, за два, за три дня подарочную площадку, одну только, поэтому один человек идет на выплату. Это маленькая скорость. Сейчас мы воен. уже почти готов у нас Проект, как реабилитировать вот эту нашу линейку, все, обрезать ее, чтобы у нас дошла, вот, допустим, линейка сюда, идут не за счет новых влияний, а из этих же средств, которые вы получили, да, и остались деньги. Вы опять становитесь сюда, и опять начинаются выплаты. Опять вернулись сюда, опять начинаются выплаты. То есть не будет линейка расширяться, она будет возвращаться сюда. Вот для этого нам нужно сделать еще маленькую вещь осталось, как устав, и изменить вот эту табличку. Мы будем видеть людей, чтобы это было прозрачно, да? Долго открываться -ка. Вот эту табличку мы должны немножко изменить. То есть э, здесь у нас будет э, все то же самое, но еще одно приложение, кто, э, кто сколько пригласил партнеров. Ну, то есть некоторые изменения в вот ввести. И вот она, видите, эта таблица, она у меня управляемая. Я могу здесь написать, расписать, что хочу, то и делаю. Да? Я, естественно, не трогаю ничего. это Этим занимаются девочки из оперативной команды. А, а вот, чтобы человек каждый раз получал табличку вот без этих вот ну, прибамбасов, чтобы он мог только наблюдать, видеть и видеть, что когда он стоит, когда он зарегистрировался, отметка времени, какой человек пошел на выплату, будет отмечено цветом, сколько человек он пригласил и в какое время он получил выплату чтобы была табличка для прозрачности. Она будет у каждого партнера, и все будут видеть. Схему, вот мы сейчас продумываем такую, да, это ее нужно немножко откорректировать, доработать, и вынести ее нужно будет, чтобы люди видели себя и в таблице, и на схеме. Это самое главное, чтобы был у людей контроль. По выплатам, я хочу сказать, это э, слухи ходят, что их два раза увеличится, и в три раза увеличится, сумма будет. Я же говорил вам, что сумму мы определили пока на сегодняшний день на 0,30, где-то в 4 раза больше будет. Да? Это временно, сейчас у нас временная будет пока мера для того, чтобы вот эти хвосты, которые люди вошли и внесли деньги, чтобы люди, уже, которые стоят на площадке, чтобы сейчас сделать возврат денег. Самое основное. Чтобы люди свои деньги не потеряли. Потому что в любой момент, допустим, но Сейчас, если мы не примем такие меры, то у нас новички не пойдут за нами, люди не знают, как приглашать. Но новички уже тоже сразу с первого дня начнут уже получать выплаты. Люди, которые приходят вновь, они будут получать выплаты и этими выплатами как бы делать возврат тем, кто стоит сейчас. А стоим-то, в принципе, мы, и мы же будем активно работать. Сначала будем возвращать свои деньги, а потом будем увеличивать их уже, может быть, и придем к тому, что они будут увеличиваться в 16 раз. Ну, за счет того, что э, пополам поделим эту выплату, 0,30 человек получил, потом через какое-то время опять 0,30 получил, потом еще 0,30, и э, в порядке очереди э, будет вожар денег идти. Для этого, что, я же повторюсь, закончится таблица. Меня сегодня дождал Татьяну, которая этим занимается, ее не было занято, она, видимо, работает человек тоже, вот что помог с этой табличкой сделать ее, откорректировать и донести до всех. И список сейчас со своим людей, которые сейчас девочки разбирают, кто у нас стоит в планете, бывшем, ну как сказать, не бывшем, а в порядке очереди всех разобрать. Те, кто получал выплаты, уже не получают выплаты, те, кто еще не получился, люди получили свои деньги. Ну вот как-то вот такие вот новости. И поэтому Пугаться не надо, ничего не закрывается, все только развивается. И у нас в команде очень много активных людей настроенных на работу, так что те, кто не работал и просто сидел и ждал, в свою очередь, они деньги получат однозначно. Те, кто активно работает, будут работать еще активнее. Потому что, еще раз повторю, что мы все нацелены, направлены на компанию «Степиум». Вот здесь у нас пошли разногласия. Если человек... Ну, опять же, никому это не помешает. Те люди, которые будут работать в команде, будут получать, черпать людей из новичков, из тех, кто в степиуме сейчас работает, да, то в Веркутске работают люди. Зашли люди, которые... Вы смотрите, это огромная масса людей, которые потеряли деньги в проектах и не умеют приглашать. Это очень большая масса людей. Вот этих людей мы будем, наша задача расставить каждому по два и сделать под ними структуру, и самое главное – обучить людей, как работать в кабинете. Чтобы это, тут небольшая наука нужна, каждому показать, чтобы он проследил, что ему упали деньги в кошелек, чтобы он их проплатил, следующий уровень приобрел. Да, опять упали ему деньги, он опять проплатил. Это несложно. И такие люди, которые вот нас объединим, такую массу людей, они постепенно уже будут превращаться в активных партнеров. Ну, надежда есть такая, да так оно и должно быть. Вот. Но это, это как бы мое предложение. Собрать людей и чтобы каждый человек получал деньги. А если кто-то хочет работать, как бы, ну, у нас тоже есть, вот сегодня я разговаривал с лидером, я говорю, например, у меня есть большая команда, я захочу зайти в команду, и вверх и в, пушку, в степь, но я буду работать своих людей ставить, и все буду обучать, и школу буду проводить отдельно, чтобы каждый работал активно, мой партнер. Мне халявщики не нужны. Ради Бога, мы же не будем, можем запретить этому человеку так себя вести. Но, опять же, он у нас, эта юбка активных партнеров, она будет работать самостоятельно, и дай Бог. Но у нас наша юбка служится уже этих людей, одиночек, мы будем раскидывать по тем людям, которые, ну как я и говорил, то есть мы не будем уже помогать из вертушки ставить людей к активным партнерам. Они активны, они сами смогут себя обеспечить деньгами. Но, опять же говорю, нужно хорошо изучать маркетинг спрейпиума, чтобы принимать решения. Потому что человек, который, у которого нет линейки денег, он будет получать только по бинару. И, да, чтобы она была разрисована, нарисована, сам маркетинг, чтобы люди понимали. И таблицу самое главное. Чтобы вы могли показать человеку, вот таблица, вот ты здесь регистрируешься, регистрационный виз тоже должен быть обязательно э, с уставом и с правилами да, нашей команды, чтобы человек понимал, да, я вошел, вложил деньги, если я не приглашаю, значит, у меня одни условия, если я приглашаю, значит, другие условия, но на выплату я все равно деньги получу с увеличением. Человек почитал, ознакомился и в принял решение, и зашел. И опять же, для выбора, то ли он идет на работу, работу самостоятельно, или работает в команде. Ну вот как-то так. Так что я думаю, что ну, еще день-два, день, и эти схемы будут готовы. Значит, маленького увеличение в 4 раза будет, да? Нет, давайте, давайте сейчас не будем, я не хочу, давайте, как только будет схема готова, я покажу, и четкое определение. В 4 раза, да, сейчас мы остановились на том, что будет в 4 раза увеличение, но возможно больше. Причем я хочу сказать, что это будет временно, пока мы не исправим ситуацию в... в, в, в то, что у нас сейчас возникла такая юбка огромная, да, Может всем людям как вернуть свои деньги, чтобы ну, четко человек получал. Вот, а потом, а в будущем, да, мы уже выведем так, сделаем. я думаю, что даже ну, у нас есть такие мысли сделать сайт свой, чтобы уже было четко, уже будет понятно и конкретно, когда увидим поток людей, и люди увидят у нас, у нас деньги, сделаем свой сайт. Может даже где-то чем-то будем изменять, маркетинг в лучшую сторону да, в, вертушке. Я имею в вертушке в вертушке в мы ничего не можем поменять мы можем поменять только стратегию а в вертушке сделаем уже четкий такой маркетинг чтобы каждый человек уже четко знал да я на данный момент вот будем так говорить, 4 раза у человека деньги увеличиваются да, а потом у нас только будет если изменения какие-то будут может быть в 5-6 раз будет увеличиваться либо э, в четыре раза но чаще вот а да, нет, я о приглашениях говорю, а об при... активности, о а при ленингах. Пригла... Нет, о приглашениях, об активности у нас сейчас, я только что говорил, мы будем делать таблицу, где будет указано, кто, какой человек, сколько пригласил. То есть вы при, при заполнении формы человек будет указывать своего спонсора, пригласителя. И уже в То этом... есть я буду говорить, кого я пригласила, да? А зачем, там видно будет. Ну, человек пришел, допустим, Женя. он пришел от Татьяны. В, это, Валентина, от а, Татьяны. Ну, да? И в таблице уже будет видно. Кто активно сейчас? дело -то в том, что я, допустим, пригласила одну, она пошла на полный пакет, а трое у меня встали этот самый. Ну, со мной в вместе. В сборник, понимаете? Ну, это, это же. Есть... Вот Миш, будет. а вот здесь немножко тоже непонятно. Вот, допустим, люди будут приходить. То есть я их по своей реферальной ссылке буду регистрировать всех или как? Нет, здесь же нет. нет в степени, У нас в... же нет реферальных ссылок. Здесь нет реферальных ссылок. Нет. Здесь В вертушке я имею в Это в новой форме будет указано. Пункт такой будет. Да, просто в этот... угу. таблице будет видно, от кого человек пришел. Таблица будет отражаться. То есть когда человек форму заполняет, он пишет имя, пригласить себя. А, понятно. Всё. А в степиуме, спасибо, в степиуме, спасибо. да, там э, четко по э, вот, допустим, как мы ставим людей вот сейчас. Сейчас я покажу. Здесь вот, допустим, я беру э, человека, да, и беру его рефа, ну, вот, скажем, допустим, любого человека нажимаем я вижу, что у него людей нет, правильно? А у меня появились люди. Значит, я беру. От нижних людей, да, любого человека слева, подъем человека людей нет. Я просто так, знаете, как открываешь и видишь, посмотрел по структуре, всю вниз прошелся, вижу, что этот человек нет денег. Я беру его, вот тут видите, видно, видно логин. Ну как делать реферальную ссылку, я покажу. Вот видите, логин, под именем, фамилией стоит логин. то есть я беру реферальную ссылку, убираю свой там логин, любой логин, убираю, ставлю логин этого человека и ставлю сюда два двоих людей. Все, дальше я поставлю сюда людей но ну, не я, а все, мы всей командой будем так обучаться этому, и чтобы у нас ровненько все вот это ровно росло, идеально ровно. Я не думаю, что это будет слишком медленно, быстро будет, хочу сказать, что быстро будет у тех людей, которые работают активно. Вот он взял, допустим, этот человек... И пригласил сразу команду из 60 человек, и там 100, 200 человек завел. Все, по своей ссылке людей расставил, он активно поработал, как деньги получил. Дальше у него люди, которые активно работают, позже юбку свою выросли. выросли. А те, кто не активно здесь стал, все, за них забыли. Они также и будут в бинаре стоять одиноко, или один человек под ним будет стоять, или переливом к нему прилетели, так стали люди, и все. После изучить маркетинг, это понятие Поэтому я и Пиш, ну, видишь, опять во что все упирается, это самое, что опять-таки об этом много говорили, что люди не могут приглашать, людей не получается приглашать. А сейчас получается, что люди будут как бы брошены, получается, так что ли? Почему? Нет. Как ну ли? говорят, вот человек неактивный встанет, и пусть он стоит, и будет он стоять до конца, там пока не умрет. Едмила, Если сейчас... он не участник вертушки. Нет, Визмина, ты по что говоришь? или по вертушке? Да и про степи ему, про вертушку все нет, вместе. Нет, по вертушке мы по порядке очереди, каждый будет идти на выплату. Каждый человек идет на выплату. по вертушке. Хорошо. Нет, я услышала, что каждый человек, но дело в том, что все равно раньше упор делался на то, что команда двигает это самое, кто не умеет приглашать. И ты же сам говорил, что 90% не умеют приглашать. И это действительно так. Не потому что человек не хочет. Вот у меня сегодня шесть человек добавилось. Добавляются и добавляются, предлагают и предлагают, предлагают свое и предлагают. Надоели, просто надоели, уже взяла всех это самое, это самое, вывела из списка. Свое все суют и суют. Начинаешь говорить, никто не хочет ничего слышать. Ну как быть, вот как в этой ситуации быть? А я объясню как, Людмила, у нас был, я уже повторял и говорил, и мы это будем применять. Есть еще один метод, как приглашать людей. Он, он очень эффективный, мы так работаем. мы, в принципе, начинали вот до вертушки. Мы ступим за три месяца построили команду, по-моему, 10 человек, вот, ну, в предыдущей команде. Как мы работали? Вот человек не умеет приглашать, да? Схема простая. Вот, допустим, ты, Людмила, да? Ты звонишь человеку и говоришь, есть у меня... Мне они, вот эти приглашения, лишь... извини, Михаил, одну секундочку. Мне вот эти личные приглашения даются трудом и крупным потом. Ты понимаешь, в чем дело это самое? Я уже убилась, говорю, голову сломала на этих приглашениях. Вермира, вот так... как с ним быть? Вермира, я же отвечаю на вопрос, послушай. Так вот, звонишь ты человеку, да, или тебе звонят. Ты звонишь человеку и говоришь. Такую простую фразу. Он, допустим, тебя приглашает, куда то поехать. А у меня есть человек, uh -huh. который... Без вашего участия может построить вам команду. Вам это интересно? Человек, как это без моего uh -huh. участия? Вот э, скайп такой-то, звоните, зовут Михаил. Мне звонит человек. Uh -huh. Говорит, я Людмила. Как вы без моего участия можете построить мне команду? Я ему показываю. Uh -huh. мы, мы работаем в компании Стейп, это очень надежный проект. Слышали про такой? да, uh -huh. слышал, но мне многие предлагали, Ну как без моего участия? Я ему объясняю маркетинг вам рассказать, он говорит, ну я так кратко и знаю, я ему кратко, маркетинг о маркетинге рассказываю, и вы смотрите, uh -huh. я сейчас беру ссылку Людмилы и регистрирую вас по ее реферальной ссылке. В этот момент Людмила что делает? Она пьет кофе на кухне с подругами. Это и uh -huh. есть без вашего участия. Вы то же самое. теперь Людмила мне дает пять человек, я пять человек по ее ссылке регистрирую. А как же меня? Она говорит, так, подождите, я вам предлагаю, такой, если вам интересно, вы регистрируетесь сейчас под людьми, отдаете мне свою реферальную ссылку и направляйте людей на меня. Вот так я молотил с утра до вечера. Но это же при. при и потом у нас девчонки начали также работать активно. И все, и понеслась у нас команда расти. Вот этот инструмент тоже можно применять. Тоже можно применять. Ну прим... дай бог. Сейчас мы много таких вещей. А когда человек приглашает, допустим, в компанию, говорит, выслушать человека, говорит, да, мне это. Вы знаете, я бы удовольствием к вам пошел, но у нас условия намного лучше. Вот, например, у меня, у меня строится, одной командой работаем целой, и деньги получаем. И пусть еще в, uh -huh. в компании «Сыпь» у нас сама, сама по себе строится команда. Мы только обучаем людей, как работать в кабинете. Без вашего участия совершенно. А как без моего участия? Вот, звоните человеку, он вам объяснит. Все, перевела стрелки на меня, допустим, но есть же еще у нас активные. Потом ты сама поработала с новичками новички уже на тебя будут выводить потом на новички на новичков ну так опыта передаем вниз другую вот все я могу с утра до вечера работать скажем ты мне просто там володя там, сергей людей присылает я с ними быстренько две минуты ему объяснил рассказал да да регистрируемся нет все работай самостоятельно если ты пришел на деньги и уверен что ты можешь 400 человек, 4 тысячи человек построить за короткий срок команду, чтобы заработать там 5 миллионов. Желаю тебе удачи. Uh -huh. Все. Долго я ними не разговаривал. И таким образом Хорошо, спасибо, Михаил, большое. Михаил, вот у меня тоже такой вопрос. У меня есть женщина, которая говорит, что я ну, была в разных компаниях, все все обещают, я постоянно все теряю, и я лучше буду на бесплатных кликах, чем. Я здесь ничего не, ну, не вношу, сколько это работало, столько получилось. А я же говорю, что здесь командная работа и ну, все друг другу помогают. Нет, говорить не надо, мне не я вот это самое, и все такое прочее. Вот такой вопрос. Если я ее вам по -по -по -по -ну, дам, да? ну как бы, перенаправлю, то вы как бы займетесь этим. Конечно, конечно, смотри, я с любым человеком, вот давайте только сделаем такую вещь. Вот, и сейчас у меня с утра напряженка, я с утра молочу, и вопросов много, за ответов, и сейчас схемы вот прорабатываем. Как только мы запустим все это и нормализуем по вертушке, uh -huh. с удовольствием буду сидеть и работать с людьми. С удовольствием. Чем, У смотри, меня тоже есть такая женщина. Понимаете? И... Она очень хорошо. Потому что смотрите. Сергей, я же объяснил. Меня вот такой вопрос задавали, когда мы начинали. Я, я им сказал, ребята, я... самое страшное это сидеть без копейки денег. Я могу поработать с каждым из нашей вертушки, с каждым человеком, да, но и, и это уже будет давать результат, и потом я объясняю такую вещь. Я, допустим, поработаю с вами, с вашими людьми. Вот вы дали, дали мне 5-10 человек, да, я с ними поработал. Вот. Uh -huh. И Людмила мне дала. А потом, в конце концов, у Людмилы же эти люди есть уже, ну, те люди, которые по нее пошли. Людмила их вызвала, на ну, ребята, давайте выводите на меня людей. Людмила начинает уже с людьми таким же методом работать. Потом обучает своих людей этой методике. И все и так пошло. То есть мы же обязательно должны свой опыт передавать нижним людям. Чтобы ниже тоже. Я один, конечно, не справлюсь. Вы, кстати, 300 человек сейчас мне будет каждый по, по новичку в день закидывать. Я сколько успею с людьми, столько я буду общаться, хоть целый день. Но вот я пообщался с вашими людьми, а потом вы по этой же методике начинаете работать. Каждый начинает по такой же методике. И у нас вот активно начала потом Бедряховская работать, Елена Серова начала, еще там девчонки, Галина, по-моему, Лаврова. Многие начали работать очень активно, по этой же методике. Да, собирают также команды, они со скайпа таскивают людей и то же самое. Давай мы тебе по твоей реферальной ссылке будем, ты регистрируешься, отдаешь нам рефералочку свою, и мы под тебя ставим людей. Все, человек зарегистрировался, поставил рефералку, скинул, и дальше людей тянет, тянет людей на разговор на этот, люди идут. И движение у нас пошло. Очень интересный, эффективный инструмент.